А есть ученики первого B класса что-то знают из этой песенки, вы можете нам подпивать. Улыбочки. Зацепили. Какие вы молодцы! Конфету вам вручать. Сегодня будет парад конфет. Прикрепите, пожалуйста, за песню первую красивую конфету. красота. А давайте посмотрим, чему вы еще сумели научиться. Ну, я думаю, самое первое это, наверное, вы научились красиво-красиво сидеть на уроках. Покажите. А, какие вы красивые, как вы выпрямили спины. А еще я думаю, вы все научились. Если бы я была вашей учительницей, я бы вас спрашивала, спрашивала, спрашивала бесконечно. Какие молодцы! Как красиво! Здравствуйте, дорогие первоклассники! А вам сегодня есть кого поприветствовать? Вы сегодня рядом с вами ваши учителя. Поднимитесь, пожалуйста, дорогие. Учителя, Лена Анатольевна, вы тоже наш педагог? А, у нас много, ну-ка, Елена Анатольевна, тоже вставайте. Все педагоги, те, которые занимаются с ребятами, встаньте, пожалуйста. Все, кто занимается с детьми в группе продленного дня. Ну, вот, прекрасно. А сзади, посмотрите, а, сзади завуч начальной школы Анны Сергеевна. Она тоже пришла поздравить вас с праздником. уважаемые родители и гости этого символического праздника. Почти сто дней наши самые маленькие ученики ходят в школу. Мне бы очень хотелось, чтобы, конечно же, все были здоровы. И чтобы наши ребята шли в школу с желанием учиться с удовольствием учились и чтобы так радостно, как в песню, вы говорили мы кто учились да и конечно же радовали всех нас и учителей и дорогих родителей своими успехами и достижениями а я думаю что они обязательно нас всех ждут впереди с праздником На самом деле, согласитесь, мы ведь уже большие. Это ведь так просто вставать, сидеть, руку тянуть. Не Это просто сразу разобраться, кто какой -то. Это брови, это уши, это рот и две руки. Очень важно, что снаружи, но важнее, что внутри. Не любой прямоходящий человек может быть. Ведь древние древний звероящий, который в двух ногах на них. Так что дело не в облике. Суть совсем не так проста. Наши главные отличия – сердце, разум, доброта. Освенно для этого сердца нужно повнимательнее. Очень важно, что снаружи, но важнее, что внутри. Какая А кому папа? А кому папа? А кому мама помогает? Не сама что собирает, а помогает. Мама, вот смотрю, проверяет, мама тоже заинтересовала этот вопрос. Вот они, честные дети, молодцы. А я вот совсем не умею портфель собирать, со мной просто это так давно было, последний раз сбор портфеля. Научите меня? Я совсем не знаю, что с собой сейчас нужно в школу носить. Вот мои помощницы сейчас каждому из вас раздадут в руки карточки быстренько быстренько. Посмотрите, пожалуйста, на свою карточку и подумайте, нужно ли этот предмет с собой в школу брать. И Первый А. Вот сюда. Первый А. Направо. По очереди, по очереди. Ребят, сильно побежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возьмем бош, конечно же, точилку возьмем расческу. Какие вы молодцы, первые, как я люблю аккуратных детей. Возьмем расческу. Есть ли у вас расческа? Первый был. С собой надо носить расчетку. Всегда. Так, телефон. Есть телефон у вас? Да. Есть. Как печати ставят? А вам? а вам? смайлики. Как это приятно. Такой красивый дневник имеет с печатями, со смайликами. Математика? Любимый предмет? Есть. Кисточка? Ну, правильно, раскраски взяли, значит и кисточку нужно у вас. А у вас, наверное, и, краски, и кисточка хранятся в классе всегда. Наверное, так. Но я думаю, что здесь, наверное, тоже... Угу. Ну, прекрасно. По крайней мере, не взяли ничего лишнего. Может быть, чего-нибудь не взяли из того, что нужно, но лишнее точно не понесли. Молодцы! Молодцы, первоклассники, родители, аплодисменты. Посмотрите, какие умники у вас дети. Чудную страну, где листопада нету, а вместо листьев, ну и ну, там падают конфеты. Не листопад, и листопад. Ну, в самом крайнем случае Веселый барбаристопад Под сахарными тучами. И тучи, то не тучки, А сладкие тянучки. И дождик не колючий, А сливочный тянучий. И ночью, словно водопад, Не прячься и не мешкая, Шумит молочный шоколад Со звездными орешками. А по утрам, а по утрам, как будто так и надо Развозит солнце по дворам, заю из мармелада А на глазурном скакуне оно вовсю спешит ко мне По небесам горцуя, оно вовсю спешит ко мне Но я живу в другой стране где листья вальс танцуют Не листопад, а твистопад Но в самом крайнем случае Художественный свистопад Под дождевыми тучами Вот такие вы молодцы! Домычки, представьте, пожалуйста Давайте приходится и с вами Как вас зовут? Микрофон, говори Данчевская Арина Дальше Алиса Базлева Ага, экзон, переход, Молодцы! Все детенок, всех домашних стал, с собой постель убрал, выпол мокточку и тельце, Шерстку в этих полотенцах. Завтрак съел и выпил кол и пошел учиться в школу. И сосед его Сережа все с утра напутал тоже. Стал земным, на стул, замок и вот такой. Илья Петрович, спасибо. Как к большому пароходу прицепить большой утюг? Как приделать к пешеходу двадцать ног и двадцать рук? Как сложить из телевышки стоэтажную кровать? Как из мелкого брунишки вдруг большим ученым стать? О, большим ученым. Я тоже думаю, что очень длинными цифрами, а мы давайте, какую цепочку построить. Покажите нам, пожалуйста. Нужно каждое число дополнить до десяти. Давайте я буду число называть, а вы будете называть то, что нужно к нему прибавить. 1. А чтобы получился 0. Ой, чтобы получилось 10. К нолю нужно прибавить сколько? 10. Отлично. Простите, заговорилась. Чтобы получилось десять. К восьми нужно прибавить. 2! Молодцы. Чтобы получилось десять. К единицы надо прибавить. 8! А чтобы получилось десять, к четырем надо прибавить. Илья Петрович Кузнецов. Безоблачным утром в начале июня На теплом крылечке лежала кисуня Скучала, зевала, до лапу лежала А мимо кисуни крысу не бежала М не, не гордость и гордость не дорогая, не капишь. Пора, любезная, помните знать, на улице нужно красиво лежать. Песовышным утром в начале июня на лежала и Ноль один. Опустите руки. А кто знает, что нужно делать или чего делать не нужно для того, чтобы пожар не случился? Давайте. Нельзя играть со спичками и никогда не разрешают. Молодец. Задание. Кто бежит? Окошко дождь тучится В окно смотрю везде. Вот-вот оно случится Плохое настроение В шкафу поло компота Сгущенки и варенье Но есть их неохота Такое настроение И вдруг звонок в квартиру Я дверь приоткрываю И вижу Петю Иру Алешку Вовку Раю я всех на кухню к чаю тащу из коридора. Ребятам обещаю, что выздоровлю скоро. Корит от нетерпения чайник на горелке, И я кладу варенье в глубокие тарелки. Здравствуй, сложение и даже вычитание. Мне принесли из школы домашнее задание в школе на уроках. Но я думаю, что это еще пока у нас не такая взаимовыручка. Ну что же. Ой, мечта не дети. Так, опустили руки. А теперь мы помогают. Поднимите, пожалуйста, руки. Ой, Ой, оказывается, не обманывают нас. это. Опять не сидится Готова все время талочь и толочь. Одна с ними мама Ей надо помочь Когда я на кухне вожусь вместе с ней Обед получается двое вкусней ну что ж, и первый А класс Подождите пока еще Давайте Давайте поаплодируем первому классу так сложно. Вот. Ребята, становитесь, пожалуйста, парами. Мы прощаемся с вами. Я надеюсь, что мы еще много-много раз увидимся и поговорим о ваших новых достижениях. Вставайте, пожалуйста. Красиво выстраивается. Вы молодцы. Вы сегодня очень хорошие успехи свои показали. Родители, поздравляю вас.